Играть в компьютерные игры – занятие увлекательное и захватывающее. Они могут быть самыми разными и на любую тематику. Но почему мы их так любим и чем они привлекают общественность разных возрастов? Ответ банален и прост. У них мы воплощаем свои фантазии и даже скрытые мечты. То есть, по факту, игровая индустрия преподносит нам огромные миры с невероятным количеством аттракционов. Тут тебе и на вертолете дадут полетать, разрешат пострелять по живым мишеням и даже помахать волшебной палочкой. В общем, делайте все, что хочется. Будьте кем угодно и прикасайтесь к тому что в реальном мире не так легко заполучить вы смотрите м игры а значит вас ждет новая порция мобильных развлечений которые помогут на время уйти от реальности Зенуар. Раскрыть в себе потенциал уборщика с огнестрельным оружием в руках или зачистить исследовательский комплекс от мутантов. Пик-райдер. Уникальная возможность стать сноубордистом. Спуститься с крутого горного пика и при этом не сломать себе ногу. глич Dash. Окунуться в мир кубизмы и заработать нервный тик. В этот раз в прямом смысле слова. Хардкорная аркада-ранер. Прежде чем начнем рассматривать основную тройку игр, немного времени уделим громкой новинке от студии Jam City. Игра, которая, по нашему мнению, стала большим разочарованием. Гарри Поттер, Хогвартс, Мистери. После продолжительной рекламы до выхода игры, которая только и делала, что подогревала к проекту интерес, фанаты очкарика, встреченные на лбу, так и ждали, что к ним прилетит Сава с пригласительным письмом Хогвартс. Ну что ж, прилетело. И знаете, лучше бы это письмо было от военкомата. Было бы не так страшно, и вот почему. Действие игры разворачивается еще до того, как родился Гарри Поттер, а значит поиграть за мальчика, который выжил, не получится. Прямо как в The Sims. создаем своего персонажа, потом в знакомых нам местах закупаем книги и определяемся с волшебной палочкой. Побегать по локациям тут не получится. Вместо этого нам будут показывать, куда нажать, сколько раз, и потом снова куда нажать. Игра на этом и построена, что вам всегда по сто раз надо куда-то тыкать. Ей-богу, больше удовольствия доставит воздушная пузырьковая пленка. Тыкая по пузырькам и получает звука Со звуком в игре так вообще беда. На фоне играет занудная музыка, а персонажи не только не озвучены, они даже не открывают рот. Разработчики обещают нелинейное прохождение, где каждое принятое игроком решение повлияет на ход событий. Знаете, поначалу еще как-то хотелось вчитываться в текст, а потом его оказалось настолько много, что на него вообще стало пофиг. В надежде, что дадут наконец-таки поиграть, с молниеносной скоростью нажимал на экран, потом вылетело предложение оценить игру. Я поставил одну звезду и удалил это не до чуда к чертовой матери. А теперь и прекрасным. Фанатам Ален Шутер посвящается Зиноварк. В одной огромной лаборатории, которая по вместительности может конкурировать только что с кампусом от Apple, произошло самое страшное. В ней больше никто не работает. И тому причина неудавшийся эксперимент, вызволивший немереное количество тварей. И причем самых разных, от мелких до гигантских, от хиляков до бодибилдеров. Судя по тому, как они себя ведут, можно предположить, что работают на массу, а значит им подавай побольше мяса. Наш герой четко попадает под это определение. Правила игры просты. Мы охотимся на монстров, а монстры охотятся на нас. В лаборатории остались выжившие. Нам только остается их разыскать и отвести в безопасное место. В этом поможет огромнейший арсенал. За каждое убитое чудовище зарабатываем очки. Открываем новое оружие, занимаемся их модернизацией и гоу бороздить лабиринты! Противники не только шустры, но и очень общительны. Если хоть один монстр вас заметит, бегите. Бегите и отстреливайтесь, потому как только так можно остаться в живых и при этом сократить численность этих тварей. А если вы частенько будете шуметь, то на звук приползут гигантские червы Поверьте, с ними лучше вообще не сталкиваться В плане графики Zenwork на мобильных устройствах одна из самых продвинутых Красивое освещение, реалистичное разрушение небольших объектов и плавная анимация Это все радует глаза Без минусов тут тоже не обошлось Камера, летающая вслед за героем, порой создает такие ракурсы, что тяжело смотреть себе под ноги Поначалу это вызывает небольшой дискомфорт, а потом можно приловчиться Управление происходит за счет двух джойстиков. Ориентироваться в пространстве поможет карта. Она не только подскажет, куда идти, но и укажет местоположение монстров. Игра платная, но своих денег стоит. Как-никак в нее входит огромное количество локаций, постепенная прокачка персонажа и встречи с новыми противниками. Xenowark доступен как на iOS, так и на Android. Советую ее скачать и поиграть. Rider. Если бы всю жизнь мечтали покататься на сноуборде, но по каким-то причинам этого еще не сделали, то самое время попробовать начать с этой игры. В реальности пикрайдер кататься на доске не научит, а вот убить весело время самое то. Отправляемся на вертолете на самую высокую гору в мире и спрыгиваем прямо на склон. От этого игрок быстро наберет большую скорость, а нам лишь останется им управлять и сделать так, чтобы он ехал как можно дальше и при этом не врезался в преграды. Преграды же из себя представляют деревья с камнями, которые будут периодически встречаться на нашей Пути. Наша цель не только спуститься с горы, но и выполнять различные трюки, за которые дают неплохие очки. Дальше все по классике. Накапливаем монеты и за счет них открываем персонажей новые доски. Привыкнуть к локации не получится. Горный склон каждый раз генерируется случайным образом, поэтому вы никогда не узнаете, где и в какой момент появится очередной трамплин или же возникнет огромный обрыв. Тут требуется вся ваша внимательность и быстрая реакция. Стоит моргнуть в самый неблагоприятный момент, как тело сноубордиста украсит елку. Игра полностью бесплатная. Поэтому быстренько ищем ее в маркетах и жмем на кнопку «Установить». Переходим к третьей игре. Нет, не к игре. К шедевру, к очень красивой игре, к очень тяжелой и доводящей до истерии. глич dash. Аркада от первого лица. Не ищите в ней сюжета, какого-то смысла. Важно знать одно — в конце каждого лабиринта располагается финиш, переносящий нас на новые интересные уровни. А геймплея. Камера мчится по плиткам, которые в любой момент могут уйти из-под ног. Если мы быстро не сориентируемся, куда перепрыгнуть, то точно полетим вниз. Причем важно знать заранее, куда прыгать. Мы же не хотим врезаться в какой-нибудь куб и начать игру сначала. Игрушка очень сильно любит поиздеваться над игроками. В неудобные моменты она перевернет вверх ногами камеру, а вам останется решать. Бежать прямо, как ни в чем не бывало, или же совершить прыжок. Добавьте сюда ловушки, гигантские молотки, качающиеся маятники, лазеры и готовьтесь пить успокаивающее. Ведь если вы в ненужный момент случайно коснетесь экрана, считай пропало. Кстати, вот вам совет. Во время прохождения игры переведите телефон в режим полета. Любое пришедшее уведомление на телефон слегка подтормаживает игру, а это может сильно сказаться на ее отклике. То есть в этот момент действие в игре совершается с небольшим опозданием, но даже этот момент может негативно сказаться на прохождении. Шикарнейший дабстеп, подчеркивающий в игре в такт каждое изменение. Красивые анимированные локации сделают все, чтобы вы не смогли оторваться от игры и продолжить свой путь до финиша. Игра бесплатная, однако с ограничениями. На прохождение дается десяток попыток. Как только они закончатся, для продолжения надо будет посмотреть рекламный ролик. Либо подождать некоторое время, или же приобрести полную версию. Ха, вообще в наглели. Эти ограничения пихают уже куда только можно. Ничего человеческого. Кстати, если вы хотите продолжить просмотр этого ролика, то поставьте лайк. Шутка, можно просто подписаться. Тут уже сами решайте, что вам удобнее. В любом случае, эти ограничения в игру дискомфорт не вносят. Все очень даже играбельно. Обязательно попробуйте в нее поиграть. Уверены, она вам понравится. Ну, что же... Все самое интересное вам уже показали, конечно можно было бы еще упомянуть вышедшие на мобильные устройства такие хиты как PUBG и Fortnite, но YouTube с обзорами на эти игры попросту завален. А если вы помните, в первом выпуске мы с вами договорились, что будем делать обзоры только на те игры, которые несправедливо оказались в стране. Поэтому не забудьте на нас подписаться, чтобы не пропустить поистине интересные новинки. Также если вы еще не смотрели предыдущий выпуск, то советуем вам это сделать. В прошлом мы сделали акцент на мобильные игры с консольной графикой и в частности познакомились с отличным шутером от российского разработчика вы смотрели м игры до скорых встреч всем пока your pipe and smoke it.